Всем привет! Сегодня в своем видео вам расскажу, как добавить программы в автозагрузку. Итак, нажимаем клавиши Win R и у нас запускается программа выполнить. Вставляем сюда shell. StartUp и откроется у нас автозагрузочка. Вот сюда необходимо переместить ярлыки от программ, которые вы хотите, чтобы они запускались автоматически. Ну, допустим, блокнот. Вот мы набрали, Правой кнопкой мыши, перейти к расположению файла. И если мы скопируем сюда блокнот, то при э, загрузке Windows у нас с вами откроется блокнот. Важно добавлять не саму программу, а ярлыки, тогда будет у вас все работать. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всех обнимаю!